Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что некоторые люди подписывают договор на отдачу своих органов после смерти? Причем делают это не ради спасения других людей, а чтобы не обременять похоронами, похоронами своих детей. Я не противник этого. Я не противник, человеку после его смерти тело не нужно. Я противник вот этого материнства, когда другая женщина для кого-то вынашивает ребенка. Я противник, мне это как человеку просто неприятно это как продажа плоти знаете мне это неприятно я противник того чтобы люди при жизни э, продавали свою почку я противник чтобы одна женщина выносила ребенка для другой женщине отдала Я не знаю что с сердцами таких женщин я же говорю я верю в то что бывают вот такие люди только они э,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 Допустим, есть предприятие, у человека взяли деньги, и эти деньги ему положили на карту в виде пенсионного отчисления. Потом такая карта ее может банк создать, государственный банк. Потом, когда человек пришел к определенному возрасту, он ему дают доступ к этим деньгам, он их берет. Скажите, это сэкономило бы э, бюджет страны? Конечно, потому что на сегодняшний день такое большое количество людей, которые вот эту пенсионную систему обслуживают, что если их убрать, то появилось бы огромное количество денег для страны. Но они не хотят. Почему? И говорят, что мы это для вас делаем. Вы представляете, они содержат огромное количество этих пенсионеров, вернее, не пенсионеров, а людей, которые там следят за этим всем, для того, чтобы потом для пенсионеров делать благо. Видите, какое горе они делают, для того? при этом их цель благородная.